Здравия друзья, с вами Евгений Чанкин, официальный представитель компании Источник Энергии Search Energy по Северо-Кавказскому округу И сегодня я к вам с важной информацией а, Зашел на официальный сайт посмотреть Как будут распределяться токены контракты мегаватт контрактов по месяцам а, Ну, просто для себя напомнить, сколько это будет в процентах, в количествах акций И вижу, что 10,5% это был март и апрель тоже 10,5% Суммируем, это 21% с половиной процента у нас апрельский должен быть раз продан то есть значит останется только 79 процентов захожу в блокчейн вот сюда да то есть ну давайте еще раз покажу вам как вы можете его найти если кто то вдруг подзабыл заходите в свой кошелек просто жмете вот сюда вот. ну я так делаю да то есть на мегаватт контракт и здесь вы видите последние транзакции кто насколько покупал а, видим, что 20 часов назад... А, нет, это тысячи, все нормально. Ну, вот, покупают довольно-таки крупные суммы, да, то есть, ну, допустим, 7 тысяч, вот, 8 тысяч. Ну, просто, да, умножьте это на 50. Ну, это на 400 тысяч, тут чуть-чуть дешевле, да, то есть на 350 тысяч рублей. Вот. А, заходим, смотрим проценты. А, видим основной счет компании, да, то есть остается в количестве 78 и 7 да то есть 21 процент это 79 да, да продано даже чуть больше чем на апреле распределено а, о чем чё, я хотел сказать и вообще предупредить, просто смотрите какие уже крупные счета появились да то есть крупные инвесторы уже закупаются уже очень много закупилось крупных людей то есть крупных инвесторов которые закупаются просто на миллионы и то есть, ну, об ограничениях вам уже было сказано. А почему я акцентрую внимание, что сейчас очень важно. То есть, сейчас у компании, да, то есть, у нее уже апрель распродан. кого, кроме этих людей, вы не сможете купить мегаватт-контракты. И вчера я уже давал небольшой видеообзор, что представители компании «Соточник энергии» пополнился теперь на 44. А, ну, об этом я показывал, в принципе, вот, заходите в «Контакты» и видите, да, то есть количество человек, у которых вы можете купить, ну, стало значительно крупнее а, представителей. А, в, в чем дело, на самом деле, то, что представителей стало больше, действительно, теперь больше людей стало покупать мегаватт-контракты. И на данный момент, да, то есть, у нас происходит еще одно событие. 21 апреля будет проходить ну, Мероприятие, называется оно «След во вселенной». я об этом тоже делал видео, я под этим текущим видео сделаю еще одно, а, еще один обзор, да, то есть, вот сейчас захожу просто а, «Следовая Вселенной. встречу с Кугушем на мероприятие «Следовая во вселенной. Новости, а... вот об этом я здесь говорю, а, здесь я и, еще раз вам сделаю одну ссылочку на это видео, а, в чем на самом деле что на самом деле будет происходить? Когда Александр Кугушев придет на это мероприятие, да, то есть все знаменитости, все а, высшие, скажем так, а, деятели страны а здесь его увидят, увидят эту идею, она будет здесь представлена, а, показана. То есть ну, с, само вообще событие, что он открывает эту, это мероприятие, уже говорит о его высокой значимости ну, на этом мероприятии и уделении ему внимания. Таким образом, ну вот после этого события, я вот не знаю, что будет конкретно, но что-то будет, ну, значительно, что-то обязательно будет. То есть, вот эти инвесторы, вот эти знаменитости, вот эти люди, вот это средство массовой информации, они могут просто такой шум навер навернуть, что, ну, акции, я как говорю, уже и так в блокчейне на апреле все распределено, да, то есть вы можете купить только у представителей компании. У меня на данный момент только 28 тысяч акций. Поэтому, если вы сейчас покупаете, то есть, вот я, я распродаю, что есть, да, то есть, поэтому смотрите сами, то есть, у вас по цене в 50 рублей до 15 числа есть возможность, а что будет после 21 апреля, я уже не знаю, то есть, вот это событие происходит, и мне просто оно немножко, скажем так, настораживает, да, то есть, ну, в том плане, что... Ну, я просто ожидаю, что будет большой бум, а что будет на самом деле, не, не, не знаю, готовились к массовым информационным растерзаниям СМИ или какая-то будет информационная шумиха средств массовой информации. Ну лично у меня такое складывается впечатление. Делайте свои выводы, заказывайте у меня сейчас мегаватт-контракты, сейчас я их распродаю полностью, сам буду далее у Владимира Мошкина докупаться 15 числа. Уже, как бы, а, в последний день. А до 15 числа я вот распродаю. Ну, думаю, даже, в принципе, за 2-3 дня я вот эту сумму полностью реализую. Если не, если не ранее. А, ну, все контакты мои вы увидите под видео. Обращайтесь, пишите. И, ну, в принципе, пока-пока. На этом все.